Доброго времени суток всем. С вами Катамхали. Французский тяжелый танк 10 уровня AMX M454. Карта Эльхалуф. Игрок Стратозавр. Одна минута, прошла счет 1-1. Что, нормально? Есть первый урон. Сразу на пол получает объект 777. да. Ну, как вот так неаккуратно высовываться, да? Прям высунул все НЛД свое. И стоит, ждет, когда ему еще разок туда прилетит. Ну вот сейчас промахивается 54-й. А тому все не имется, да? Нет, все-таки отъехал. Ну, есть возможность здесь ОМХ -а перебежать. Правда, здесь иногда да, при перебежке, так сказать, получаешь бордину, бывает, вот там. Ну, тут противники, да, по-видимому, там на КД или что, в общем, не было возможности. Но а тут зато хорошая позиция для МХ, чтобы пострелять. Противникам ничего не остается, когда там отступать, прятаться, в общем. 777 получает, точнее 777 Счет 1-2 1-3 ну, Кстати, событие пока развивается достаточно медленно Куда? Куда там выцелил 777, -ой? неужели вот попал В лючок, да, вот ну, Как так? Есть пробитие, да? А там выцелил все-таки. Прям, ну, чуть-чуть там кромочку вот этот лючок выглядывал из-за из рельефа. Еще одно пробитие от 777 го Я не знаю, у него что, такое точное орудие, что он лючки так мастерски выцеливает. че то я не верю, да? У нас редко какие тяжелые танки, тем более на девятом уровне отличаются какой-то особенной точностью АМХ что-то, да, хотел был, был, посмотрел в ту сторону, но некуда ехать но ну, Неохота больше в лючок получать от 777-го, но вот, не пробил на этот раз Ну уже три с лишним тысячи АМХ настрелял, а счет 2-5 как-то союзная команда. Вроде, да, если на миникарту посмотреть, наоборот, союзники как-то поддавливают, идут вперед, но при этом больше сливаются, чем противники. Некоторые просто не знают момент, когда надо вовремя остановиться, да, и перейти больше к оборонительным действиям, чем к наступательным. Они вот продолжают, лезут и сливаются, лезут и сливаются. И, и что с ними сделаешь, блин? АМХ решил взять БК за рога. Приехал тут помочь товарищам. Сразу выкатился. Минус один танк десятому уровня. На восьмерку можно пока внимания не обращать, да? Лучше по-хорошему уничтожать самых серьезных противников. А то бывает, стреляешь с того, кого проще нанести уронка, понимаешь, что ты стопудово пробьешь, чем выцеливать где-то уязвимые места. Да, но зато... Уничтожив МХ. Вражеского Будет проще, да, минус десятка, во-первых Счет 6-8 Там что-то справа, я смотрю, все плохо Уже светляки возле базы катаются Две штуки Третьего Третьего уничтожает МХ? Счет почти равный 7-8 Надо ехать теперь защищать базу сейчас там доберут последнего союзника. Ну, не считай, да, арты. Арту добрали. Остался один Т-103. Некоторые не чураются, да, просто возьмут до базу, захватят и все. А МХ такой расклад не устраивает. Счет 7 11 А союзники на левом фланге как продолжали лезть вперед, так и лезут. Пофигу им, что тут где происходит Менять фланг, менять направление Уходить в оборону Да ну не, нахрен Я вот упоролся и полез вперед И буду лезть, пока не сдохну Вот такие вот союзники Ну это типично Счет 8-12 Все можно сказать хреново троем против семеры. СТБшка здесь почти на 400. А МХ пробивает. Еще и Елка выкатывается тоже. Минус 235 единиц прочности. Но ответным огнем бы была уничтожена сразу же. Там союзный чиф шотный. Еще и совзводный к тому же. Ну все, теперь только оставил ее осуждать, Пусть противники сами приезжают. Еще две десятки, да, в живых. Ну а MX тот, он шотный, в принципе, там. У ну, него 400 с чем-то единиц, а СТБшки. Ну, СТБшки прочности побольше. Тут на, на два, то и на три выстрела, если альфа не будет проходить. Вот есть 577. 577. Ну, все-таки еще два, конечно. 654 за выстрел. Ну, где народ-то весь день? С Сидят там по скалам горные козлы. Давайте, спускайтесь и воюйте. Да, сейчас просто, если всем скопом приехать И ничего тут не поделаешь, блин Да нет, нет, там один с одной стороны выезжает Ладно, в лоб не пробьет А другой сзади И все Вон там пантера к чифу подкрадывается Вот, да и как раз вот сейчас есть время у СТБшки Чтобы спокойно приехать и Пострелять АМХ в мягкое место Да, бывает и так да, что ты не пробиваешь восьмерку. Ну, теперь надо срочно разворачиваться. СТБ уже, скорее всего, на, на пути сюда к укрытию АМХ. Не, СТБ, ну, выехал он там со своей горки. Добирает все-таки Чифа там, заехала. Випера. Проджеты не прикрыл. Готов СТБ Летит, слышу, чемодан промахивается арта Мне кажется, в лоб По восьмерке пробить АМХ Сейчас нету никаких шансов Не, можно, кстати, да, выцеливать лючок Надо вот в лючок, АМХ даже восьмеркой Пробивается, причем Базовым снарядом, я просто помню Сам как-то не так давно уничтожал АМХа А тут можно опыт таранчиком добрать. И счет уже 13-14. Всего два противника в живых. Лев. Ну и арта. Вот арта может, конечно, доставить определенные неудобства. Да? Ну, какие неудобства? Чемоданом-то стопудово, если попадет, убьет. Но ну, то, что мы видели, один чемодан, который прилетел. вот не очень умелый. Это нар по МХ. Ну, в любом случае, да, ежу, понятно. Вот он, Лев. Собственной персоной Есть пробитие Снарядов остается не так-то и много Но, в принципе, вполне достаточно На гусле левых Стоит Он даже ремку не использовал Что, на КД? Или мы с собой не возим, да? Разве можно без ремки возиться? Вот так, три выстрела и нету льва Подождать, уйти из за света. Минимизировать, дабы риски от попадания всяких неприятных фугасов. Лети, Дарт. А вот все-таки выжидал момент, куда примерно АМХ думал, поедет и выстрелил. Ну, может, он и не такой неумелый, в принципе, да. Ну вот так, попытка выстрелить на шару там по кустам на холм, где, возможно, могла арта находиться, но нет. То ли ее там не оказалось, ну или снаряд мимо пролетел. Даже не представляет, что бы мог чувствовать игрок, да, проведя вот такой бой и сейчас, и, получив чемодан, умереть от арты. Это словами такие эмоции не описать, бесполезно даже пытаться. Ну, все хорошо, что хорошо кончается. Да, МХ осталось не так много снарядов. Можно и медальку плюсом одну взять, это мы видим часто. Идут игроки, конечно, на риск такой ситуации, потому что и картон тоже иногда танкует. И... Все, что хочешь, может произойти. Ну, тем не менее, Арта готова. Всем спасибо за внимание. Не забываем, подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно поставим понравилось. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока.